Если в поле постоянного магнита вращается рамка, то магнитный поток, пронизывающий ее, изменяется, и в рамке возникает индукционный ток. Сила тока будет изменяться от нуля до максимального значения, а затем уменьшаться до нуля. При вращении рамки в магнитном поле в ней индуцируется электрический ток, который называют переменным. На рисунке представлен график зависимости силы переменного тока от времени. Сила тока изменяется от нуля до максимального значения и обратно. Для оценки действия переменного тока вводят величину, называемую действующим значением.